Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у нас 1 сентября. Сегодня наш кораблик и все наши кораблики поплывут в страну знаний. Мне Господь доверил двоих первоклассников. И все предыдущие дни я посвятила тому, что готовила их к школе. У нас есть два прекрасных новеньких портфеля, заполненных необходимыми предметами. Все подписано. Каждая ручка, каждый пенал, каждый туфель, чтобы не потерялась. У нас закуплена масса всевозможных предметов. И красок, и карандашей, и обложек, и бумаги, и акварельные, и кисточки. Кисточек два набора по шесть штук. Всевозможные гуаши, краски, палитры, чего тут только нет, а вот такие я придумала, закладки будут у меня пришиты, обложки все новенькие, два прекрасных мундира, костюмчика, все наглажено, все подогнано по фигуре, тут вот еще один мундир у меня висит, одним словом мы готовы, мы волнуемся очень, но мы готовы плыть в страну знаний. Ой, не только в общеобразовательной школе, а еще в школе эстетического, ну, школе искусств на эстетическом отделении. Будем познавать ритмику, форма для ритмики куплена, форма для спорта. Все необходимое для ИЗО, для мусграмоты и для хора мы приготовили свой красивый собственный голос. Итак, мы сегодня идем на 1 сентября в школу. А еще мы купили два букетика прекрасных гвоздик. Я очень люблю гвоздики. Погода у нас не ахти, конечно. Идет третий день дождик. На улице осень мокрая. Ну и что? Зато мы хорошо экипированы и не боимся ничего пожелайте нам всем удачи пятерок прекрасного настроения они еще спят у меня время 7 часов утра доходит я в боевой готовности через минут 40 буду их будить и мы поедем в школу школа наша недалеко но надо ехать на автобусе школа новая дети все будут незнакомые, все новые учителя, новые знакомства. Одним словом, нас ждет много нового и неизвестного. Пожелайте нам всем удачи, особенно мне, потому что для меня 1 сентября – это всегда такой торжественный, волнующий день. Я вся от умиления плачу. И сегодня, наверное, буду плакать, я уже, уже вот на грани, потому что 1 сентября – это особый день. Я всегда любила учиться, люби, училась хорошо, учила других детей, тоже старалась учиться хорошо. И, и этот год, подготовка к школе сентябрь, август месяц и начало учебного года для меня очень волнительно и торжественно. У кого есть... Школьники, я тоже всех поздравляю, всех школьников с новыми знаниями, с новыми будущими победами над собой, над взятием новых высот своих детских. Пожелаю родителям всем, и бабушкам, и дедушкам, и прабабушкам терпения, мудрости, благодати для того, чтобы дети учились хорошо. Ну вот и все. Мы поехали в школу.